Несколько книг Фрейда, несколько книг Юнга. У вас и поддерживают, что нравится. Добрый вечер. Как у тебя дела? Довольно-таки неплохо. С одной работы уволился на другую. Сейчас постепенно устраиваюсь. Ну и попутно всякие неофициальные заработки вроде как имею. Вот это так. Ты сам области. 100 километров от Питера. А у вас в области Ленинград называется Санкт-Петербург? Город Санкт-Петербург, бывший Ленинград, а область Ленинградская. Ты увлекаешься? Да? Да, так, э, людей изучают это, загадки, книги, психиатрия, психология, вот ну, что-то вот из этого, чтобы из плане изучения. Я многих людей просто не понимаю. Потом, когда начинаешь с ними чуть-чуть общаться, начинаешь понимать, ну, что вот они именно так, почему так. Вот. Но это все так, знаешь, на любительском уровне. Нет, несколько книг Фрейда, несколько книг Юнга и и почему-то становится интереснее. Порой просто смотришь на людей, ну, обычный обыватель, которому это как бы не интересно, но думаешь, что это долбоеб. Потом когда, а, а, когда ты чуть-чуть э, в психологию углубишься, ты начинаешь понимать, с чего он вдруг так себя ведет, и его точка зрения начинает казаться, вот когда ну, обычно думаешь, что это ну, долбоеб и ебанутый, смотришь, нет, для него этот мир вот такой, ему это <связывается> ну, вот это вот, нормально. вот это вот у меня вот. Как зовут тебя? Его. <связывается> Ой, не расслышал. Серега. Ага, Серега, привет. Привет, Серега. Не, я тебя хочу спросить. Он как относишься, ты как понимающий человек в психологии, правильно? Ну, ну. это не факт, что я понимаю, что я любитель там Не, ну, хотя бы ты внугаешься в это. Да. Только понимаешь, каких-то людей изучаешь. Ну это все тоже. Но, я, понимаешь, видишь. это все, то, что происходит. То, что происходит? Ну да. я, я, я вижу две стороны и в это, и что происходит. Но ну, это все равно мое сугубо личное мнение. Вот. И, и причем... Не, конечно, конечно сугубо, сугубо личное мнение. И здесь все, здесь все сложилось, как, знаешь, я говорю, люблю говорить своим знакомым, как говорит один наш общий знакомый, всему свое время, место и форма. На самом деле это моя фраза, они там ходят, думают, кто это наш общий знакомый. Просто совпало так исторически, что вот именно сейчас должно произойти именно это. И накопились постепенно. Имперские амбиции Путина не отрицаются. Можно сколько угодно рассказывать про то, что у него желание вот эти все освободительские, но территории возвращать, ну или там, возвращать, захватывать, и, там без разницы. В общем, он хочет добавить. Вот. Цель, конечно, войти в историю у него. Также нельзя отрицать наличие, собственно, нацистов, и, но здесь тоже идет непонятки. То, что Зеленский работает под... Ну, то, что страна находится под внешним управлением тоже однозначно. И, ну, вот как бы совпало просто вот эта куча факторов, поэтому идет э, вот это вот сдвижня. А ты поддерживаешь то, что Я бы хотел это по-другому. То есть я э, хотел бы, что вот э, 8 лет Донбасса закончились. Вот, но хотел бы, чтобы по-другому. Условно, но ну, вот моя... И абсолютно ну, ничем не подкрепленная мечта, я вот совсем недавно на это задумывался. вот если мы берем геноципикацию, потому что оно рушится, то есть я, у меня это критическое мышление, Но, на самом деле.